Постой. Постой, не бойся. А, слушай, я просто тебя там сейчас обратил внимание. А, ты у витрина стояла. А, мне просто показалось тебя лицо милое. Я захотел к тебе подойти, пообщаться. Понятно, спасибо. Ты занята сейчас? А что делаешь? Да, у тебя кому? День рождения у подруги. Прям как я угадал. Поняненькая, и что будешь выбирать? Прошения. Ну, логично, что еще можно выбрать? Слушай, меня просто. Минут где-то 10 есть, а я здесь с друзьями должен буду встречаться. Я хотел здесь кофе взять, пока я их жду. Можешь присоединиться? Пообщаемся с тобой. Ну, некогда, на самом деле. Так мы ненадолго, минут на 10. Ну, давай, может, походишь со мной? Подарок выберем? Да. Нет, ну давай просто 10 минут пообщаемся, а потом пойдем. Нет. Ладно, давай, удачи. Что, насчет кофе? Нет, не передумал. No. <laughs> можешь еще присоединиться. Нет. <laughs> no. uh, слушай, я просто что подумал, ты девушка, мне кажется, хорошая, я бы с тобой все равно пообщался. Если сейчас не можешь, давай я твой номер запишу, и мы с тобой потом пообщаемся. Ну, no, давай. Ok. Тебя как зовут, кстати? Ирина. Ира или Ирина? Ирина. Yes. Oh. Так, а я Никита. 8? Я no. 916. <Hairna> <commentary> сейчас я тебе позвоню, чтобы у тебя тоже мой был. Чтобы ты знал, что это не знакомцы. Угу. А то позвонит какой-нибудь, а в трубку дышать. Не, я не из таких. Не будешь так делать? Не. Все. Ты меня тоже запиши, я тебе позвоню тогда. Хорошо. Когда тебе будет удобней? Ну... Ты вечером что делаешь? Мне кажется, ты учишься. Да, я учусь, до 11 вечера можно. Отлично. Все, Ируш, давай, удачи тебе. Спасибо. Слушай, подожди. Uh, я просто на тебя обратил внимание там. Мне uh, показалось, у тебя лицо просто миленькое, я захотел к тебе подойти и пообщаться. Ты здесь просто гуляешь, наверное? Что будешь покупать? я не знаю. А, да, если ты просто лайк, посмотришь, смотришь, понятно. Слушай, я просто сейчас здесь друзей ждал. У меня просто 10 минут есть, я чуть раньше приехал. Хотел взять кофе. Можешь присоединиться? Пообщаемся. Неожиданно. Тебя как зовут? Алина. Алина, у меня Никита. Спасибо. Вот, мы уже познакомились. Пойдем пообщаемся. Ой. Я все равно минут на 10, потому что они, думаю, скоро придут уже. Пойдем. М -м -м. Может, это... Ты, наверное. Я так. Я После работы сюда пришла, да? да. Понятно. А что, где, что, где работаешь? А? Где работаешь? Мне кажется, чем-то таким творческим занимаешься, да? Ты прям чем-то умным, да? Сложным. Сложным. Ты да. чинишь компьютеры. В банке работаешь? Занимаюсь ликвидацией банков. Прям, слушай, вроде так и не подумаешь. Понятно, а я? Банки я, конечно, не ликвидирую, но работаю над тем чтобы мы с такими не работали с нехорошими нам да. понятник у тебя есть какое-нибудь увлечение хобби любишь кошечек хочется, хочется. очень я тоже очень люблю прям у меня моя моя моя страсть у тебя есть хобби всю жизнь да я тебе где-то 25 примерно или чуть больше вот давай сюда М -м -м, давай вот этот нет здравствуйте здравствуйте, здравствуйте. Да. Кофе сразу закажем. а чего я, кофе сразу я думаю мы сразу закажем мы будем какой-нибудь чай